На прошлой проповеди мы говорили по поводу создания тела Адана Алихисара, нашего отца. И рассказывали, как его рассматривал учитель ангелов Азазель. Будущий шайтан. Но еще по истории, только Азазель. И говорили, что он рассматривал от и до тела пустое, без души. И по мы говорили, что он дошел до сердца. Но не смог достичь цели. То есть в сердце его не пустили. Он не увидел сердце и безнадежно ушел. Как раз вот отсюда и из истории есть выражение «безнадежный, как шайтан». То есть шайтан потерял свою надежду и ушел от Адама. И поэтому, говорят, тот, кого отвергло одно сердце, отверг Отвергнутым будет он всеми сердцами. И кто же завоевал одно сердце, завоевает много сердец. Поэтому из истории Азазеля не приняло одно сердце. То есть сердце Адама, мирим, Хотя душа еще не зашла, тело еще как, как статуя стоит, но... Все равно сердце его не пустило. Все рассмотрел, все снаружи и изнутри, все минусы и плюсы узнал, узнал слабые места, по которым можно бить, но не узнал, что внутри сердца. То есть его шайтана, его, то есть его отвергло сердце Адама. Поэтому в нашей жизни, кто хочет завоевать, сердца детей или, или подчиненных у каждого есть свое пастство поэтому возможно и руководство данный, данными правилами что если одно сердце завоюешь завоюешь все сердца если одно сердце тебя примет примет тебе все всеми сердцами вот такое правило и в общем, потерпевший неудачу, Азазель и Близ выходит из тела Адама и обращается к ангелам и говорит: нет ничего страшного, чем это. То есть в раю, когда и Азазель, и Ангелы знали, они там несколько лет были, жили в раю, но увидев в центре Адама, всех заинтересовала данная находка. И большинство всех лет он его обошел и сказал, что страшнее его нету. Вопрос, что за страх он увидел, ведь он стоит, не шевелится, как говорится, скафандр. И вот он рассказывает, что страшно. У него внутри, говорит, настолько большая потребность в еде, говорит, что я такого говорит, никогда говорит, не видел. Почему Шайтан был более развитый, чем ангелы? Потому что он был сначала в этом мире, а потом в раю. А ангелы лишь в раю. И вот отсюда уже вывод, да, кто изучает больше и видит народов больше. Но здесь, конечно, врачи могут поспорить, врачи могут сказать, что специалист узкого профиля он лучше, чем специалист широкого, поэтому с врачами спорить не будем, главное, чтобы вылечали. Но в плане развития развивается больше тот, кто больше видит, больше слышит. И вот поэтому Шайтан был такой развитый, и говорит, что страшнее не видел такого, чтобы и в потребности в еде... Вот мы всегда вот кушаем, кушаем. Кстати, если вы покупаете в светофоре халяльные продукты, как котлеты, и имейте в виду, в составе свинины, Поэтому есть правила, ты доверенно но проверяй. Поэтому, если глаз нету попросите кого-то. Если просто видели халяль, все, значит, покупать. Это большой риск. В составе может быть свинина. Поэтому это магазин «Светофор» такая продукция есть. И вот что там говорит, поотребность в идея, говорит, колоссальная. Плюс к этому, говорит, он обладатель обладает похоти. То есть всегда охота, в принципе, как и с животными, человек... Он, с одной стороны, похож на ангела, с другой стороны, на животного. Поэтому это тоже свойство человека. И также говорит, я увидел, что есть у него такие моменты, темы, где можно завладеть человеком. Поэтому иногда человек, как у нас есть термины, как эйфория и аффект. То есть состояние, когда тело вроде бы твое, а делаешь такие вещи, потом каишься. Называется состояние аффекта. То есть, кто виноват? Сам виноват, сам разрешил кому-то над твоим телом командовать. Где был в это время? Потом каешься. Это как раз состояние аффекта. Или же другое состояние эйфории или эйфории. То есть предел счастья, человек делает такие вещи, потом каится. Эх, куда я смотрел? Слишком бы счастливый был. Вот поэтому Шайтан увидел эти пути. Поэтому, соответственно, раз, как говорится, кто знает, кто-то и выигрывает. Ведь победитель тот, кто учится, а не тот, кто смотрит телевизор, телефон, учится книга или жизнь, он всегда будет в выигрыше. И также Шайтан продолжает свою речь, он говорит, Шайтан, Шайтан говорит ученикам своим, еще пока Азазель же, учитель, говорит своим ученикам, а ангелам говорит, но я говорит, увидел, говорит, в центре. В центр – это у нас грудь. Вот это центр. Это площадь наша. Как во всех городах есть площадь. У нас тоже есть площадь. И я, говорит, увидел здание, но без дверей, без крыши. Попасть туда, говорит, я не смог. И ангелы, которые это слышали. Но ангелы были не настолько, как шайтан. А любопытные Барбара и... Нас оторвали на рынке, как там говорят, шайтан только мог иметь такое желание посмотреть как снаружи, так и изнутри. Ангелы со снаружи посмотрели на тело и удивились, но как шайтан любопытный барбары посмотреть внутрь, попробовать на вкус, понюхать, такого не было. Поэтому они стали и думали, что за создание, кто это? После чего они... Задает вопрос, а Ангел, задает вопрос Свишному Творцу и говорит, О Всевышний, Ты нас обучил знаниям, мудрости, зрение, слух. Все ты нам даровал. Но единственное, мы не понимаем, Ты столько сил вложил знаний и мудрости на эту горсть земли. В чем мудрость? Горсть Земли из планеты Земля. Столько знаний, столько мудрости. А время мы на прошлой папе говорили, сколько времени было, было потрачено на данный раствор, из которого как раз был создан Адам Алисан. Что там такое есть, что он прям в центре рая, что-то сокровище внутри, говорит, мы не поняли, говорит, мы не видели до этого, что это, расскажи нам. И Всевышний говорит, это в суре Бакара есть. Он говорит, я установлю на земле наместника. То есть тот, кто будет отвечать, в принципе, и командовать, и управлять в этом мире. То есть это человек. То есть кто себя называет человеком, речь про него. И он говорит, что когда я завершу его жилье, Тело – это жилье наше. Внутри нашего тела есть элементы, о которых мы говорили, как дух и душа. Поэтому здесь мы рассказываем историю создания тела. Это жилье. Это будет для него говорит, престолом. Это тело будет для него престолом. И когда я придам ему облик, вдохну в него дух, то вы совершите садждэ. Глагол будущего времени, еще сажда, Аллах не приказал, но что говорит? В будущем я прикажу, и вы совершите сажда, когда будет вдохнут дух. То есть Всевышний информирует, что вы сделаете сажда. И в это время ангелы думают, как так? До этого дня был Величественным Всевышний. Он создатель. И лишь он тот, кому мы делаем саджа. Но он нам дает сообщение, что в будущем будет что-то другое, чем он, который заслуживает саджа. Саджа это же, же, понимаете, это же, когда ты делаешь саджа, во-первых, ты себя опускаешь, а кому сделаешь саджа, его возвышаешь. То есть, кто сажда делает, он указывает, что он слаб, а кому делает сажда, он указывает, что он мощный. И вот ангел думает, мы до этого времени делали поклон сажда Всевышнему, а теперь он информирует, что будет еще что-то помимо него, кто он, что оно, что обладает таким величием, чтобы ему сажда делали кто? Ангелы. Мы. Они стоят и думают. После чего они решили снова обойти, посмотреть, и не увидели ничего, кроме земли, глины, который был с этого мира. И, так, и тогда ангелы, ангелы друг другу сказали, из материального образа, который мы видим, не можем ничего не получить, никаких сведений. Не можем понять, в чем мудрость, в чем величие этого существа, что он будет высоким положением обладать, что мы будем ему соснять, делать, Не можем понять. Посмотрев один раз, они ничего не видели, ничего не поняли. Как и у нас в жизни обычно происходит, когда слышишь что-то один раз, или же видишь что-то один раз, некоторые говорят, ничего не понятно, и уходят. То есть а это кто второй раз. «Дай-ка еще раз попробуем, дай-ка еще раз посмотрим. Может, что-то мы из виду упустили, может, что-то еще где-то проморгали». То есть второе, кто посмотрит, редко кто. Но умные посмотрит. И вот ангелы что делают? И еще раз вторично смотрят, но уже другим взглядом, как говорится, другими очками, как у нас говорили. И видят четыре стихии. Земля, ветер, вода и огонь. Об этом мы говорили, по поводу земли это еда, огонь 36, это наша температура, вода это то, что мы пьем, и воздух, то есть мы дышим. Это наши составные элементы 4, если они в порядке, мы здоровы, если не в порядке, мы болеем. Поэтому все время измеряем температуру, но, но я не видел человека, который измеряет свою воду. То есть может воды, воды мало или больше а еще не видел людей, которые измеряют свой желудок. Может, я начал много есть, поэтому заболел. То есть человек же заболевает от, от нарушения четырех стихий. Но ангелы это не рассматривали, то есть в сторону физики. Рассматривали сторону духовности. Они смотрели на эти четыре стихии – земля, ветер, вода и огонь – с другой стороны, с духовной стороны. Как нас говорят, э не лобовыми глазами, а газами души. И что они увидели? Они увидели мудрость того, что он, то есть Адам сошел из земли, и увидели в земле свойство спокойствия. И получается у нас, у людей, у детей Адама, алейхиссалям, есть свойство, фундамент, то что мы из земли, поэтому мы умираем, нас хоронят обратно в землю, не кидают в огонь или в воду, то есть откуда взял, туда и положь. поэтому Ангелы увидели свойства, спокойствия. Мы по натуре такие спокойные. У нас это свойство есть. Но они увидели антоним, то есть противоположные свойства это еще ветер. Они увидели ветре движение. Если ветер есть, то деревья, листья. Приходит в движение, если ветра нет, то все стоит. То есть вот это как раз противоположные элементы. Ветер и земля. То есть Хайкмет спокойствие напротив движения. Эти два свойства у нас есть. Но иногда люди включают, включают свое «не хочу» и все нарушается. Когда нужно… Двигаться, он сидит такой спокойный, ноль эмоций, ему говоришь, вставай, надо вставать. А он сидит такой спокойный. А когда же говоришь, собор чуть-чуть потерпи, все пройдет и будет лучше. А он что делает, он прет просто, прет как, этот, как э, каток, который асфальт. Как, ну, погоди, без тормозов. И ему говоришь, сабр, делай, терпи. То есть вот два свойства, они у нас есть, управляем. Там, где нужно быть спокойным, будь спокоен. Там, где нужно двигаться, двигайся. Но опять же весь вопрос, чтобы это уметь управлять, нужно же что? Знание учиться надо. Поэтому, этом учиться до могилы. Без знаний управлять невозможно. Это же не кнопка, нажал и все управляешь. Там выключил спокойствие, включил движуху, и движуха пошла. Зарабатываешь все, что хочешь, нуждаешься, покупаешь. в хадж каждый год. Но кнопки нет, есть только знания. Далее увидели они еще два противоположного элемента, это вода и огонь. Но в воде они увидели свойство, это низость. Каждый, кто строит дом, он нуждается в колодце, и колодец всегда обычно в земле. Редко кто, хотя нередко, редко, да, вообще нет такого человека, который возьмет, взял бы воду для строительства с неба. Такого нет у человека. Все говорят землю снизу. Почему? Вода она имеет свойство быть низким. Она не то что под ногами, она еще, еще ниже, ниже. Столько надо копать. То есть свойство у воды – это низость. с Синоним этого слова – это скромность. Это опять же где? У нас. Поэтому мы скромные, низкие. Сказали, саждают Аллах, Аллаха мы делаем сажда. Высокая мере есть? Нет. Сажда? Пожалуйста, сажда. Чего? Надо туалет помыть. Надо? Пойду помою. Что? Испачки, да? Ладно. А, тапочки не одевают. В ботинка заходит, Ладно, я помою. Ладно, не вопрос. Есть низость? Есть. Это свойство воды. Но ангелы видели четвертое свойство напротив воды. Это огонь. Огонь – это возвышение. Огонь – это высокомерие. Огонь – это выше. противоположность к воде. Вода низкая, огонь выше. Но весь вопрос, опять возвращаемся к теме знаний. Нет знаний, нет возможности управлять этими свойствами. Например, идет человек, ученый, шаих, и его ругают народ. Хают, ругают, а он молчит. Рядом идет его шакирт, смотрит со стороны, думает, странно, в чем в виде... В виде какого термина, самого низкого, отсталого, как имбецил стоит такой и молчит, ведь он должен ответить, ведь он же высокого шейх такой-такой-то, такой. а он сейчас молчит. И со стороны что видно? Что он опустился. Молчит же. Он, конечно, в это время не вмешивает свой разговор, Шакер. идут они домой. И шакерд задает вопрос шейху. «Шейх, вас на улице ругали, ругали, стримали по полной программе, опустили мы там. вы молчали? Вы себя же опустили перед ними. Вы должны были ответить соответствующим образом там по, по полкам. Так Чук-чук-чук, и вы не правы, говорит он студент. Но студент же, он же еще молодой. То есть, видите, со стороны что видно, что он э, проявил скромность, низость. А смысл – слабость. Ведь низкий, скромный. Кто-то ну, слабак, не может ответить. Он, значит, слабак. Слабый, значит, слабый. И шейх достает из сундука плащ такой весь в пыли, и бросать, ему, говорит, одевай. Тот говорит, я не одену. Одевай, говорит, не одену, почему? Я говорю, недостоин, а, а ты не достоин. Так вот, и ягод был недостоин взять эти слова, говорит, услышать и воспитать, да еще и ответить. Говорит, ну как у нас говорят же, с собакой не будь собакой. Если собака гавкает, то ты тоже будешь гавкать, что ли? Поэтому вот смысл использования данных свойств зависит только от знания. Если знание есть, ты все чувствуешь себя кем? Я сильный, я молчу же? А он пусть гадкает, я сильный поставил. А если за нет, что скажешь? Так, меня сейчас что делать, стримают, надо что ответить, я что, я что, отставы, что ли? Я должен ответить. У меня знания есть, я прошел тактику разговора, метод убеждения. Ну-ка я тебе сейчас тук-тук-тук и начинать, что спор. Ну это разве что? Правильно? То есть вот свойство воды быть скромным, когда? И огонь, то есть возвышаться, когда… То есть в, в, теме, в теме защиты достоинства, вот там огонь должен сработать. На, на примере сестры Умара Халифа, когда он пришел домой, когда он говорит «Что ты читаешь? Дай мне». Она говорит «Нет». И он в этот миг сломался. он говорит ты как с ним разговариваешь? Ты никогда такой смело не была, говорю. и он сломался, он увидел сестру сильной. Вот огонь. То есть не в смысле надо быть высокомерным, с людьми. А там, где нужно защищать справедливость, ты его включаешь. Если, конечно, умеешь. Здесь уже не включаешь скромность. Я вода скромная промолчу, ведь это умар, самый сильный, как заряжет. Все, мне конец. Она что, включает в этот огонь, свойство, и говорит: Я тебе не дам, ты такой-такой-то, ты недостойный, взять другие, ты грязный. Иди сначала гусель. Он стоит такой, думает, как так? Как это тот, кто мне по жизни боялся? Сестренка боялась. Была всегда вот такой, а сегодня я вот такой, а она вот такая. И он удивился вот как раз качество огня. Потом пояснилась, знаете, он берет гусем и говорит: дай, пожалуйста, она говорит, на. И он читает. А я ты из Корана. Вот четыре свойства увидели ангелы в человеке, в теле. Но это они, посмотрев только вторично, увидели эти свойства. В первый раз они посмотрели, ай, тело, тело из земли ушли. Когда они второй раз посмотрели, увидели вот данные свойства. И когда они посмотрели третий раз, они решили еще раз посмотреть. Еще раз пересмотреть. Может, еще что-то увидим. И тогда они еще раз посмотрели, увидели что тело это состоит из воды, а вода это имеет свойство холода, поэтому говорят же, дай водички, пить, да и вот скоро будет уроза, все будете ждать только-только ни шашлык, ни машлык, ни суп и ни какое-то там блюдо. Все скажете, воды, слаще воды, ничего нет, поэтому вода – это свойство холода, но холод не в смысле, а как супруг охладел к своей половинке, не в этом смысле, а в плане, что он радует. То есть увидели данные свойства, которые присущи людям, чтобы они радовали друг друга. Не только в плане муж конечно. То есть иногда и разговор с не противоположным, а со своим полом, то есть мужчина с мужчиной поговорив, ну, брат с братом, друг с другом, за чашкой чая или просто тоже образуется некий такой холодок приятный, после жары. И они вот это увидели, и вот тогда они узрели, поняли и сказали себе, сказали себе они, если бы на них, на небесах и на земле были бы иные борства, кроме Аллаха, они бы разрушились бы. Но мы увидели в человеке два противоположных элемента. Но они... Удивительно, они разрушаются. Часть из аята, часть из слов, ангелов. То есть это вывод они сделали. То есть два противоположных элемента не могут совмещаться в этом теле. Но они увидели, как они совмещаются. Огонь и вода. Где? Здесь, в этом теле. Живут? Живут. Как и, как и ветер и земля. Тоже противоположные. В одном случае это спокойствие, в другом случае движение. Они вместе живут. наверное вопрос, как использовать. Но он из лангии. «Ала инна ахсанал каламу ваа аблягал